Сегодня очередная распаковка. Меч Джидая. Ждал. Надеюсь, это оно. По всем признакам. Меч заказывал не себе, но я все равно буду открывать. Видим, что как оно все запаковано, что из себя представляет. Так, побегут на дети начнут требовать. такой же купить. Стоит, не стоит оно того. Так. Что, первое впечатление, упаковка очень хорошая. Я имею в виду не вот этот целлофан, но то, что внутри там дальше идет Сейчас я открываю. Да. Точно. вот там... Так, упаковано оно очень здорово. Вот мечи. Ну, оно как бы два меча, но они два О, в одном. Там еще свет меняется. Так. Такая-то штучка. Вот тут она. Интересно, батарейки. Батарейк нет. Между собой оно соединяется. Здесь. И здесь. Что получилось? Вот так. И меч Так, интересно. Опять эта система с батарейками. Не очень удобная. Не надо откручивать. Ладно. Так, вставил я тут три так называемых мизинчиков батарейки. Кнопочка. Нажимаешь. Вот. Выключил. Я сразу выключу. Тут несколько режим потом тут рычит. Красный свет. Там рычит вот такой свет. Ну, со звуками это все, конечно. Довольно красиво. Просто без звука. Переменные цвета. Ужасные. Красиво? Да. Ой, что такое? Это что? Ты меджидаю. Все, выключи. Вот так вот он. Это наш? Так, он фенератор. Батарейки. Три визинчиков. Вытащил полную тушку, так сказать. Сейчас включу губи. Один рычит, другой включу тоже, что Вот Такой он. Если его сложить, он... складывается довольно хорошо. Так, 12 долларов. Скажем. Если заставка и доставка поздэп. Ну, мне что-то не понравилось, что это очень долго доставалось. <связать> доставляли кстати, до сих пор написано, что он в пензе через пензу ушел так, вот так, разберу все, и все, и все, и все вот он одиночный такой, он он позеленел он сам по себе, что ли я, я, я. очень сейчас а, сейчас режим не разобрался, какой-то режим есть Я он сам все меняю, менял такие звуки Тилоте нара будет красиво. Ага, вот он. Зелененький. Сейчас я выключу один. Выключаюсь. Вот, сейчас на примере одного. Поработаем. Так, первое нажатие. Что у нас рычит? Красным цветом горит. Булькает там что-то, да? Ну, что-то он так. Второй раз это будет. Второй раз. Вот так вот он переливается, интересно. Тоже рычит, переливается. Третий раз. Третий раз он меняет произвольные цвета. Тоже довольно красиво. И... Сейчас он... Вот еще раз нажму, он вот, вот, звук со звуком. Все, война закончена, да? Так, тут я нашел еще одну такую штучку уже сейчас. Вот. Когда там переключаешь на потолке, вот так вот мерцает. Ну, просто у нас сейчас везде светло, вот темную ванну зашел. Вот довольно-таки вот она вот красиво вот такие вот узорчатые. Хм. В темноте темноти классно. Ну, а сейчас поляр день начинается, Это уже все светло. Вот выключили, включаем. Его. Красный. Это просто красный. Вот такая абракадабра. Это я так показываю. Вот дети уже просят этот меч. Не знаю. Так, нужен он или не нужен. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки.